Всем привет, меня зовут Анастасия Писаревская, я автор проекта «Любопытная мама» и я хочу записать отзыв на работу Юлии Рыж. Юля консультировала меня, как продвигать свой аккаунт в Инстаграме. Юля дала мне специальный скрипт и четкую программу действий, благодаря чему у меня следующие результаты. За несколько дней я набрала около тысячи целевых подписчиков, то есть это подписчики, которые заинтересованы в моем аккаунте, они просто подписались. Благодаря тому, что у меня по рекомендации Юлии было грамотно составлено описание моего аккаунта и стояла ссылка на страницу подписки, около половины этих целевых подписчиков стали моими реальными подписчиками в моей базе, в базе моего проекта. Этих подписчиков я собирала на бесплатный вебинар и на этом вебинаре продавала тренинг, соответственно, Определенное количество этих людей из Инстаграма еще и стали реальными покупателями уже моего тренинга. Самое главное, что это абсолютно четкая программа, продвижение. Это абсолютно легальная программа. Ты собираешь целевых подписчиков, которые тебе заинтересованы. Ты делаешь это корректно с точки зрения Инстаграма, что очень важно. И, что самое главное, учитывая стоимость подписчиков в других социальных сетях, здесь подписчик выходит в очень адекватную цену. Спасибо, Юля. Эта программа 10 действительно мне помогла, у меня действительно есть результаты, поэтому я всем рекомендую воспользоваться услугами Юли по продвижению в Инстаграм. До связи!